Надо придумать, чем добить просто его. Я не знаю, чем добить просто вот. Можно попытаться этой хуйней. Заебись, заебись, пацаны, заебись, я его зауронил. <свистит> что делать? Бля, ребята, я что-то очкую. Душеметы. Сейчас душеметы вернутся. Но не убьет не убьет. Я выживаю хуя себе, 2 хп! Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Данил Яценко, начинаю записывать новый видос, вчера смог я сделать 9 побед на Колизее и десятую победу я оставил на видос, чтобы записать видосик и показать вам награду, вот. Я уже так делал один раз. В принципе, неплохо получилось. Вот, я решил снова так сделать. До этого мне не везло. До этого у меня было 7 побед. И еще раз было 7 побед у меня 2 раза. Вот. И, кстати, я уже почти выполнил достижение за Колизей. И это предпоследнее видео на этой ставке. Больше видео на этой ставке не будет. Как я уже говорил, на фейке вормикс с нуля я буду тоже выполнять это достижение. Но уже не на видео, а просто буду вне записи. Играть там на колизе и выполнить достижение это. Потому что оно меня тупо стопорит. Тупо стопорит. Когда-то начинал я выполнять его, и так и не завершил. И меня это просто бесит. Вот. И я решил э, закончить то, что я начинал делать. Потому что это не дает двигаться дальше, это затрудняет, короче, все. И я решил все хвосты свои отрезать, в общем, чтобы не было проблем, чтобы я мог спокойно двигаться дальше. Снимать что-нибудь новенькое для вас, вот. а не то, что я снимал раньше. Вот. Поехали записывать новый бой, новый видос точнее, бой, это не бой, это, ну короче, это мож... можно называть бой, но я не называю это боем, потому что бои, это на ставке 300, персонажа, это так, типа, просто видео. Просто видео на ставках на Колизее, вот. потому что боев я больше снимать не буду. Возможно, никогда не буду. Может, когда-то буду, но не уверен пока. Вот. Сегодня я не играл. Это все бои, которые я сделал ну, вчерашний. Сегодня это первый бой у меня. Вот, девятый. Собрались, собрались, в общем. Сейчас будем тащить. Значит, мне ничего, в принципе, не дали такого мощного оружия. Нахлопа, не дали мне никакого. Поэтому, ну, я не знаю, может, попробовать его... Гарпуном, но я не думаю, что получится у меня Давайте просто сейчас вот так вот С ружья Зауронил, в принципе, пока что ничего не дали нам Как я уже говорил, оружие не дали никаких Вот ему дали авиудары, это плохо Он может меня с авиударов зауронить Жестко, сколько у него рейтингов? У него 100 тысяч рейтингов почти, это девушка Оля Базалюк. Ой, Базилюк Клан, я против всех я против всех. Клан, кланы все нубские, кроме Завоевателей, кроме там, некоторых, кроме топов 5 кланов, а остальные все нубские кланы. Вот. Скорее всего, этот клан не в топе 5 поэтому он нубский. Так. Хорошо, поехали, поехали. Надо выиграть этот бой. Надо не тупить, надо собраться, не тащить. Что у меня есть? У меня есть огнемет, вертолет. Ну и всякая фигня. В общем, этого персонажа можно жарить? Да, можно жарить его, Я его зажарю. Или кролика этого. кролика защита от огня есть, есть. Поэтому лучше жарим этого кролика. Капец, три кролика. Да, жесткая команда. Жесткая команда у него, у нее точнее. Вот, Поэтому придется постараться, чтобы затащить тут. Потому что кролики, они очень сильно регенятся Еще кролик топ повязки вот, тут Он вообще его на вынос надо как-то уже убивать даже. Хотя на выносы тут тоже не вариант, потому что она атакера, атакера тоже на фута нужно как-то попытаться. Сейчас будем смотреть, будем думать, будем импровизировать. О, фугасочку дали. Входит персонаж у меня в крике, замедленный. Я выбираюсь отсюда при помощи веревки. Так, давай, давай, только выберись. Ну, конечно же, тут я не смогу дать фуги ямочку надо тратить еще одну веревку это очень плохо пацаны то что я потратился веревки это очень мощное оружие ну, на этой ставке очень полезные которые нужно экономить а я сейчас потратил две веревки на первых ходах считайте и мне могут не дать средств приблизения и я не смогу забраться к нему потом вот и как я буду играть без веревок, я не знаю. Одна веревка у меня осталась, в принципе. Но я не уверен, то что мне этого хватит, я не уверен, пацаны. Но я хотел дать, как бы, ямочку тут. У меня есть вертолет, в принципе. Могу сейчас вынести и попытаться. По помощи вертолета. Еще барики есть. О, кстати, антиутопку дали. Барьеры я поставлю здесь, чтобы он не вылез. Чтобы Она не вылезла отсюда. Да. Так, давай. Попытаемся выносить, но я не уверен, я не уверен. Сейчас посмотрим, как тут Зайчик у нас упадет. Так, три патрона я сделал. Еще два осталось. Вот, по идее я вынесу. Не, не вынес. Но надеюсь, переходов не будет. вот. Или ложки-то какой-то там. Надеюсь, карта будет уходить под воду и затопит этого зайчика. Потому что, ну, это бред. Должен был утопиться, но... Не повезло чуть. А, телепорт. чтобы вы Конечно же, телепорт дают. Я специально барики поставил, чтобы не вышел отсюда. Ну, телепорт дали. ой блин, ладно, пускай выходит. А, не звонит. Ладно. Нормально, нормально. Нормально. Пойдет. Карта пока еще. В принципе, я сейчас, короче, барашка даю, и все, чтобы не, не выёбываться особо. Кстати, надо отсюда уйти еще. Я помню то, что, то, что... То, что есть э, удары. Так, ладно. Блин, я не смогу уйти отсюда, потому что... Да блин. Радио может, я поставил, а вот... Ладно, выношу просто, и все, я не буду париться особо. Потому что, если я не вынесу... Может переход будет у нее. Так, давай, давай, давай, ебаш. Вот все вынесли, короче. И потом при помощи трезубца сейчас будет ходить котейка у меня. Котейка замедленный. Это очень плохо то, что он замедленный, котейка мой. И что я им сделать могу? В принципе ничего не сделаешь. Не, я могу конечно выпить анти-топку. сейчас э, э, этим котейкой. Попробуй с три затянуть. Но надо тратить веревку. Я не хочу тратить веревку, потому что... Давай, пожалуйста, вылети, Пожалуйста, вылети. Ожидание данных. А, вылет, аптека вернулся. Че? Вернулся в игру. Да как так-то? Блин, я уже надеюсь, что победа будет простая. простецкая. Давай этот. И сам себя. Не? Не получилось. Так, ладно, окей. Ну замороженный кот, я им ничего не сделаю Хотя, может я сделаю что-то Давай, отлично! Отлично Короче, беру антиутопку сейчас Потому что я не уверен, что... Да, беру антиутопку И беру гарпун Надеюсь я попаду гарпуном, потому что прицел то не улучшенный отлично, отлично минус 2 я уже дал, заебись 10 к защите дали еще в броне берет Алексей этот, как там его Эрегенит, который 10 хп вот ну ничего, я думаю затащу, тут атакера осталось убить. хотя зайчик все равно опасный этот персонаж тоже опасный хотя не такой как зайчик, но все же я могу дать вынос, попытаться знаете как если я его этот вынос дам, то это будет жестко, пацаны. Потому что вынос реально будет топовый. Я даже не хочу, не знаю, рисковать, не рисковать, потому что там вынос вообще... Маловероятно, что я его смогу дать вообще, этот вынос. Да, тем более персонаж не ходит, тот, который хотел. Замбак, замбак должен был ходить, я бы вынес его зайчика. Как вы думаете, при помощи чего? При помощи грейпушки, но я опять же не уверен, потому что я бы вынес его. Так, ладно, окей, все, окей. Теперь собрались, теперь собрались. Так, теперь ставлю тут барьеры, чтобы отсюда не вышел. Так, и, наверное, сейчас я... Надо как-то зауронить жестко его. Ну вот хотя бы так, хотя бы так. Сто хп я снял, довольно неплохо, так, на гениться, ладно. Еще есть экстренный, если что. Вот. Еще веревка одна есть, тоже неплохо. Что у меня еще? Греймина не нужна мне, в принципе, тут. Ледяная заморозка, антитопка спасла меня. Ну персонаж на краю остался. Вот, вот, о чем я говорил, ребята. Сейчас ходит этот... Сейчас я не уверен. Я вообще не уверен, пацаны. У меня есть гриппушка, да, я знаю, что она где-то есть. Вот она. Но я вообще не уверен в этом выносе, вообще. Может, что-то и получится, но я, я как-то вообще сейчас не уверен. Да, я надо было повыше брать немножко. но ну и то он. Скорее всего, если бы взял повыше, он бы в этот куст врезался. И потом бы я не вынес его. Ну, попытка не пытка как говорится. Потому что я же не знал, может, я бы вынес на шару. Ну, да, меня сейчас убивает. Да. Только зря. Потому что лучше бы этого за урон. Вот, переход хода. И что, и что, и что. И есть, короче, вариант один. Я говорил, что мне не нужна будет греймина, она нужна, касаться будет. Потому а что я хочу вынос дать. Четкий хочу выносдать. Сейчас, сейчас, придумать надо. Балка базука есть? Была же вроде балка базука. Так, где Греймина? Я не вижу ее. У Ну, это было охуенно бы, если бы я вынес. Но я не вынес, просто я криворукий. Потому что я криворукий. У меня были шансы. У меня были шансы, я просто не знаю. Тут надо как-то навыками какой-то скилл, соль владения Громиной плюс УЗИшкой. Вот на таком месте именно. Можно было вынести, можно было спокойно вынести, хотя но... Я тупанул. Вот. Ну, было сложно вынести, было сложно, но. Ну, возможно, главное. Я уже почти, я просто неправильно стрелял излишко, я просто не знал. Так, окей. Ну, короче, я пока что выигрываю, но что-то мне пока что не везет с оружием. Вот. Есть у меня шокер. Шокера я не вынесу точно. Блин, меня могут сравнять сейчас по хп еще. Вот, удары дали. Я, конечно, могу сейчас заморозить просто. Я это сейчас сделаю. Чтобы я оттуда не ушел никуда. Чтобы я мог не использовать через три хода. Конечно, не факт, что он туда не уйдет. Есть еще генератор помех. Генератор помех. Вот он, прикрыл балки еще. И да, даст фугаску сейчас, да? Ну понятно, пацаны, по понятно. Я не выживу, скорее всего. Я же говорил, что не выживу. Хотя я могу сейчас пойти... Так, пацаны, есть у меня один вариант. Еще веревку дали одну, заебись. Я могу вынести в ответку сейчас, по идее. при помощи... просто сварка пола перса почти тупо сварочка отлично выхожу сюда вот, надеюсь я тут выживу во, все, вынес зашибись пацана пошла игра, пошла так сейчас на хп как-то надо быстрее добить, у меня атакер крик атакер. если что, кто не знает ну, no, он полуатакер. Вот. Пошла игра, пошла, пацаны. Далее блокиратор, у меня есть перевязка токсин. Кидаю блокиратор, чтобы... Чтобы, блять, не жрал, чтобы, блять, не регенился. Чтобы я отрегенился еще. Этот персонаж, у него по, э, хп нахуя. Надо его спасать по-любому, пацаны. Пускай рушит блок, пускай, пускай. Пускай. Если ему так надобно, то пускай рушит блок. Угу. Короче, залезаю туда. Трачу последнюю веревку. Стоять внизу вообще не вариант. Сейчас подлечу этого персонажа. Немножко у него ХП. Мало. Вот, подлечили. Убиваю антитопочку. И дальше что? Дальше просто сваркой ухожу. Вот сюда сварочкой ухожу. Вот, ко мне он не придет, наверное. Потому что там балочка стоит. Вот, есть шансы. Крик у нас сейчас размораживается, потому что заморазка на один ход. У крика. А, паука дает. окей, паука. Тоже плохо, конечно. У меня есть. авиаудары. Э, у меня порт есть. У меня есть экстренный. Я могу уйти экстренным при помощи порта. Так, так резко, резко, пацаны, резко, экстренный, экстренный, экстренный, где он, я потерял его, только что был Короче, берем сейчас просто вот эту хуйню Ну, 55 хп Конечно же, сейчас заюзает Надо было взять экстренный Я потерял его из виду просто, у меня как будто вот заклинило, вот он экстренный оказывается Я просто потерял из виду его, экстренный Ой, как же плохо все, так ну окей, у меня перевязка токсина есть, в принципе, я тут затащу. У меня еще ледяные эти, браны тоже были, как у него, так, ну. Ну если их нету, то, тогда получается я беру вертолет. При помощи вертолет. Блин, вот вертолет тоже как бы не вариант, потому что он мало снимет. Ну вот так вот пойдет. Потом вертолет, надеюсь, его убьет. Но я не уверен, опять же, потому что... У меня бронек, у меня атаки мало очень. Посмотрим, может убьет, может не убьет. Антитопка есть как бы, это главное, Потому что хп меня просто не убьет часа а за один ход, по-любому не убьет. Да это два хода тоже не убьет. Что, шо, шо, шо это такое? Угу. В карту уходит, да пиздец просто. А, еще зомба охуеть, как так-то, пацаны? Сука, раздражает все. Ладно, окей. У меня автолёт есть, в принципе. Я че? Ну все, 95 хп. Ну это еще один ход целый живет. Как бы это... Телепорт закрытый, как бы. Охранника дали. Блядь, заебись. Охуеть, охранника. Вот как... Как только можно крысы. Как только можно. По максималке крысин, паукан. Это такое себе, ребята. Сейчас мы просто по-любому должны выиграть тут. Надо придумать, чем добить просто его. Я не знаю, чем добить просто. вот. Можно попытаться этой хуйней. Заебись! Заебись, пацаны! Заебись! Я его зауронил. <звук> Меня бесит, ребята. Меня уже реально бесит. Не дай бог я проиграю тут из-за бреда из-за кого-то. Давай, давай камней баш. Ну и чё, и чё, у меня антиутопка, блядь, была. Что ты хочешь? Что ты хочешь, сучка? Не забывай, он там охранник стоит. Это ни в коем случае не забывать надо. Да что я могу сделать? Стец, какой то блядь, пацаны. Короче, паука. Надеюсь, он сядет, потому что я не уверен, что он... Ну вот это, конечно, зря я получил урон. Меня сейчас как-то на хп могут убить. Я не знаю как. Может душемёт. Душемёт меня спокойно убьет, если они есть. И я проиграю этот бой. И это будет очень обидно. Надеюсь, я выживу. Надеюсь, я очень выживу, просто. Потому что, блядь, я уже боюсь просто, пацаны. Что ты выходишь отсюда? Да ты заебал. Нет, ты не должен. У меня броник хотя бы. Этот броник меня может спасать. Ха-ха-ха, не убьешь. Сто процентов не убьет, потому что... У меня броник. Да. Я испугался, блядь, пацаны. Да не убьет, потому что у меня броник. Броник меня спас просто. О, блядь, как я испугался, пацаны. Ну, пизда, блядь, вс ⁇ Ч ⁇ делать? Блядь, ребята, я что-то очкую. Душеметы. Сейчас душеметы вернутся... Но не убьет, не убьет, я выживаю. Хуя себе... 2 хп. Победа в 2 хп. Победа в 2 хп, ребята. Ой, блядь, я чуть не проиграл бой. Ну, хороший бой был, хороший, согласитесь, был хороший бой. И вот моя награда. 18 глинов, 400 фузов, 25 акции, шапка симбиота и эмблемки. Шапка симбиота мне, в принципе, не нужна, хотя, если я буду проходить босса какого-то, может, одену ее. Здоровье 110, атака плюс 12, броня плюс 9, скорость плюс 6, защита атак меня плюс 10%, защита 50%, э, э, урона только 20%, защита на 30%. В принципе, шапка неплохая. Ну, конечно же, куча шапок лучше этой шапки, но, возможно, я, может, одену на босс ее. Я не уверен пока. Вот. Потому что я прохожу каждый день боссов, вот. Может быть, я соберу на босс ее. Одену так. И вот эти... Ну, всякие вот эти задержки вот эти всякие не нужны в принципе вот эмблемки нужны заебись заебись пацаны ну что ж, на этом заканчиваю эту предпоследнюю часть э -э, как короче как назвать это часть прохождения достижения кровожадный боец вот э -э, следующая часть выйдет уже скоро всем пока